Так, всем еще раз добрый день. Меня зовут Пронин Николай, я продукт менеджер компании Ferron. И сегодня я вам проведу вебинар по теме трековые светильники, расскажу об их особенностях, преимуществах, задачах и, наверное, расскажу, ну, покажу несколько вариантов применений. Тогда начнем. Так, для начала вообще остановимся на самом понятии трековые светильники, ну что, что из себя они представляют. А Трековый светильник – это светильник, который прикреплен с адаптером, соединен с адаптером, и этот адаптер устанавливается в шинопровод, ну, как на картинке справа, к примеру. А, ну, что это нам дает? Первое – это функциональность, поскольку сам светильник расположен на, на ножке поворотный, его, соответственно, можно на 360 градусов вращать и поворачивать с света в любое направление, ну, когда вам необходимо. Там при перестановке в какой-то или при изменении экспозиции. Второе – это возможность перемещения светильников по всей длине шинопровода. Ну, можно, соответственно, его высунуть в одном месте, установить в другое и, опять же, там повернуть в удобное вам место. Универсальность – то, что их возможно даже устанавливать на потолки, э, на неровные потолки или сложные конструкции какие-то, благодаря использованию подвесов. И удобство – это… Простота подключения их. Я думаю, если вы хоть раз уже связывались, покупали, продавали данные светильников, в принципе, имеете представление о том, как их подключать, как устанавливать, как, ну, как, как создавать конструкцию из шнопровода и коннекторов. Основные задачи освещения. На картинке приведены 6 кружочков с задачами. Из них... Ну, наверное, вот управление вниманием покупателя, э, зонирование навигации, это больше всего относится к коммерческому сегменту, э, магазины, какие-то вот, э, ну, выставки, можно сказать, также. А остальные все это можно отнести к, ну, к бытовому также применению. Ну, как к бытовому, так и коммерческому, скажем так. Вот первый, например, акцент, акцент на уникальных деталях и товарах. Если вы хотите что-то подчеркнуть в своем... Ну, в своем интерьере либо ассортименте, то есть это, это оптимальное решение именно акцентного освещения, в данном случае трековых светильников, как одного из видов акцентного освещения. Второе, создание атмосферы, то есть опять же с помощью света, как мы уже многие знаем, можно создать, создать, ну, создать и настроение там, в помещении, в комнате. Функциональность мы с вами уже рассмотрели. Интеграция в архитектуру. А, чаще всего вот, уже даже светильники становятся... Частью интерьера. То есть они не спрятаны, как, например, там, как, ст통, ну, как светильники, они, правда, являются частью интерьера и отлично с ним гармонируют. Ну, зонирование навигация понятно, это ну, управление, управление вниманием покупателя, управлять является, uh, его вниманием, куда он должен посмотреть, что купить, на что обратить внимание. И зонирование навигация также, опять же, чтобы ну, куда бросить взгляд в торговом зале. Применение данных светильников трековых уже достаточно широко распространено, начиная ну, с бытового сегмента, это освещение домов, квартир, загородных домов, и заканчивая ресторанами, офисами и, самое очевидное, конечно, это торговыми -то пространствами, магазинами. Разве что на складах еще не ставят данный тип светильников. При этом светильники достаточно универсальны и... Ну, их можно использовать как в бытовом сегменте, так и в коммерческом. Это все из, из указанных на картинке даже, например, и далее, которые мы рассмотрим. Вот как раз а, на, на слайде один из примеров, как это смотрится в жилом помещении. И опять же, то, что я говорил про интеграцию в, в интерьер. То есть они являются полноценной частью интерьеров данных, ну, именно в квартирах. Если в торговых пространствах их чаще устанавливают высоко, их не так заметно, то в квартирах это более, так скажем, является частью ассортимента, частью интерьера. На данном слайде представлен ассортимент трековых светильников. Их можно условно разбить на несколько сегментов. Первое – это слева в верхнем окошке. Это светильники трековые обычной простой формы, классической бочкообразной формы а бытового применения в основном, поскольку они маломощные 8-12 ватт. Второе это квадратик снизу, это светильники трековые с каким-то дизайнерским уклоном которые позволят ре реализовать какие-то ваши дизайнерские идеи то есть они уже с какими-то либо насечками, либо дополнительными, ну, дополнительными визуальными преимуществами, шторками дополнительными цветами, скажем так применение возможно как и бытовое, так и коммерческое третье это длинный столбец со светильниками под лампочку. У нас достаточно уже широкий ассортимент, в котором есть и светильники под патрон G10, и E14 и E27. Представлены на слайде. Это тоже, в основном, конечно, бытовое применение. И с самого права на слайде указаны это светильники коммерческого освещения в котором можно выделить отдельно модель верхнюю. Это светильник IL-103, который себя очень хорошо зарекомендовал в эконом сегменте, но при этом выдерживает, свои, выдерживает свой срок гарантии и отрабатывает свои собственные намного намного вперед. Клиенты довольны. И два светильника с улучшенными техническими характеристиками. Я чуть о них позже расскажу. Это светильник IL-104 и IL-105. Далее про особенности трековых светильников ферон. Какие преимущества при покупке данных, от покупки данных светильников и от использования их? Первое – это отсутствие слепящего эффекта. Это реализуется за счет того, что в наших светильников, светильниках источники света очень глубоко посажены, ну, специально так вот сконструированы, чтобы не создавать ну, дополнительную... Дополнительный дискомфорт а, тем, кто находится в помещении, будь то, будь то дома, будь то в торговом помещении, а, ну, чтобы, чтобы в, бок, в бок не слепило его. А, второе – это матовая порошковая краска. А, данная краска обеспечивает… А, ну, на ней не так видны следы пыли, а, которая может а, там, в процессе эксплуатации образовываться, и не так заметны отпечатки пальцев. Многообразие углов светового потока. В нашем ассортименте есть светильники как на 35, как на 60 и также на 90 градусов освещения. И еще одно немаловажное преимущество – это равномерное освещение. Нет так называемых кругов света. Если вы видите, вот на рисунке справа светильник подсвечен стеной, подсвечен на, ну, на стену. Если неправильно сконструировать э, рефлектор светильника ну или источник света, посадить как-то, вот, не использовать линзы или использовать линзы, наоборот, где, в том случае, где это не нужно, то у вас на поверхности будут такие отчетливые круги, которые ну, будут очень заметны и раздражать будут. У наших светильников такой планный переход от, ну, планный переход яркости до края. Э, светильники имеют широкий диапазон рабочих напряжений, э, отсутствуют пульсации освещенности, которые вредны также для человека, в отличие от некоторых конкурентов, в которых данные показатели могут, могут достигать 20%. Высокая светоотдача выше 90 люмин с ватт, и более того, она стабильна на всем сроке эксплуатации. То есть нет так называемой деградации светодиодов, которая может наблюдаться у более дешевых аналогов. Индекс светопередачи данных светильников больше 83, что достаточно хороший показатель. Он не искажает цвета, вот как на фотографии справа, вот Феррон, ну как выглядит одежда при разном индексе цветопередачи. То есть она, цвета являются более насыщенными, более правильными, более корректными. Также пользуясь возможностью, покажу вам светильники новинки, которые пришли недавно. Это наше пополнение ассортимента на бытовых светильников под лампочки. Первая модель светильник L-159 под лампу GX53. Очень красивая модель с миниатюрным таким вот адаптером, практически незаметным в шинопроводе. И возникает вообще ощущение: ну, так сделано конструкцию, возникает ощущение, что это готовая светодиодная модель. То есть практически нет зазора между лампочкой и корпусом. И две модели AL-160 и 161 под лампочку ГУ-10. 160 более классическая форма, такая идет на расширение конусообразная форма с серебряными и золотыми насечками. И AL-161 с дополнительной акриловой рамкой, на которую свет от лампочки также передается, дает, дает дополнительный эффект такой на рамку подсветки. А всех этих светильников под лампочку достаточно простая замена проходит путем откручивания корпуса от основания. То есть не нужно подлезать вот спереди, с лицевой стороны светильника и как-то там пытаться установить, попасть в пазики, А достаточно все просто. Откручивается корпус, меняется лампа и корпус снова закручивается. А почему светильники мы выбрали с цоколем гу 10 а не g 5 и 3 Поскольку, опять же, это... Намного проще в установке, в установке лампы, поскольку ее нужно просто вставить, провернуть. И, ну, в принципе, лампа зафиксирована, в отличие от э, лампочки G5A3. Также, опять же, на... чуть зайдя вперед, э, скажу вам о немножко, ну, покажу вам поступление светильников, новинок, которые еще не пришли на склад, но через недельку-две они придут на склад, и мы сможем вам уже предложить в продажу. Это такие светильники простые, достаточно эконом решения. Планируется первая цена на рынке среди конкурентов. Такого вот олдскульного, скажем, такого ретро-внешнего ретро вида. Четыре светильника под лампу gu 10 а светильник L190 в форме квадрат, 191 в форме многогранника и 192 в форме круга. И светильник L-162 такой чуть-чуть вытянутый. В принципе, тоже такая классическая форма. И светильник IOS-93 под лампочку е 27 Все светильники планируются в белом и черном цвете корпуса. Это порядка 10 СКЮ будет. Ну, точнее, не порядка а точно 10 скаюнов. Также в нашем ассортименте имеются все необходимые комплектующие для установки светильников. Ну, начиная с самого шинопровода и заканчивая всеми комплектующими прямыми углами, прямыми углами, X-образными, Т-образными, подвесы. Также в нашем ассортименте есть и встраиваемый шинопровод для гипсокартонных потолков, и также к нему, к нему комплектующий прямой угол и поворотный. Немного подробнее остановлюсь на отдельной группе трековых светильников. Это трековые светильники для торговых помещений. Опять же, вот можно... Увидеть примеры управления вниманием потребителя с помощью данных, данных трековых светильников, как он, ну, как он корректно подсвечивает необходимые товары и привлекает внимание именно к ним, стимулируя их к покупке. Особенность у данных светильников трековых – это, первая светодиодная матрица, рассчитана на большие мощности, если посмотрите на первую фотографию, это сравнение светильника «Ферон» с конкурентом. Заметно очевидна разница в самом размере светодиодной матрицы, ну, несмотря на то, что это одна и та же мощность. Там, если я правильно помню, это 40, 40 Вт. Второе немаловажное преимущество – это алюминиевый профиль из радиатора с достаточно широкой площадью рассеивания тепла. То есть, вы видите, каждый, ну, не просто вот, а литой корпус сделан, а еще всевозможные ответвления от радиатора, что также увеличивает полезную площадь его для отвода тепла и, соответственно, для увеличения срока службы. И вообще, ну, в светильнике э, надежная очень конструкция. Также ножки у нас из э, алюминия, не из пластика, что также делает конструкцию более надежной и нехлипкой, э, с, с возможностью установить светильник в определенном положении, и он не свалится. И вторая составляющая этого, этого светильника для коммерческого назначения – это драйвер, соответственно. Тут также разница даже по фотографии очевидна: светильник, драйвер светильника Феррон на верхней верху расположен, и снизу дешевый аналог конкурента. Драйвер светильника Феррон обеспечивает широкий диапазон рабочих напряжений, устойчив к воздействию, воздействию скачков большой мощности и не создает радио и электрических помех. Uh, то есть у него имеется фильтр электромагнитной совместимости. Также он не создает дополнительной нагрузки на сеть благодаря коэффициенту мощности uh, PF больше 0,97. И благодаря всему перечисленному uh, мы имеем возможность предоставить на данные светильники гарантию в 3 года. Вот, собственно, эти светильники на слайде указаны. Как я ранее говорил, это светильник ал 105 и ал 104 uh, в указанных мощностях. Светильник AL-105 также имеется вариация в трехфазном исполнении, ну, установки на трехфазный шинопровод. И опять же, у нас есть все комплектующие необходимые для, для установки на трехфазную трековую систему. Это шинопровод. Отдельно продаются, хочу обратить внимание, заглушки, коннекторы, таководы и углы. В отличие от однофазных шнапроводов, там уже идет в комплекте таковод и заглушка. Трехфазная треклая система в основном используется все-таки в коммерческом сегменте, опять же, для распределения нагрузки между фазами. И вот можно рассмотреть несколько примеров того, что наши светильники имеют широкое достаточно применение в магазинах, в городе Москва установлены в салонах, в рестораны города Ялты и ресторан Эрти. Это были светильники АЛ-103, и вот это кажется, светильник АЛ-102. В принципе, у меня все. Возможно, у вас какие-то вопросы есть? Остались? Можете написать в чат. Ну, или если у вас остались какие-то вопросы, а, прямоугольные шины спрашивают, будут ли. А, да, будет такое решение. Я так понимаю, интересуют а, прямоугольные шины для установки в, в профиля для натяжных потолков или просто вот, с клиентом интересны прямоугольные шины? У нас они планируются. Поступление будет, мне кажется, в середине сентября, наверное. А, при этом у нас останутся и старый ветшины прямо треугольцевидный трехфазный шинопровод можно ли распилить и части отдельно подключать в принципе да некоторые так и делают то есть берут например трехметровый и распиливают его на две метровые если кому-то необходимо ну и покупают отдельно таководы заглушки и коннекторы далее как-то подключают собирают конструкцию необходимую Однофазные шины имеют два недостатка – хлипенькие, и сверху нет места для провода. Конструкцию планируете улучшать? А, ну, хлипенькие я бы не сказал, даже вот наша текущая форма трапециевидная, она, опять же, сделана для того, чтобы усилить конструкцию, ну, таки добавить ребра жесткости. К тому же, в принципе, при установке на какую-то поверхность или там, при подвесе они никак… Так, ну, на них не, не используется на них такая нагрузка, чтобы как-то их повредить или там, привести их в нерабочее состояние. По поводу вот сверху нет места для провода, э, я так понимаю, это если, вы, если у вас отсек, по которому можно проложить провод, э, пока у нас не планируется. Пока у нас вот задняя часть светильника планируется ну, в таком состоянии остается. Э, там, ну, таковод, э, под тоководом находится, соответственно, отверстие, через которое можно ввести кабель. Так вот спрашивают еще про светильники на шинопровод типа подвесов. Честно говоря, не рассматривали такое решение, но подумать можно. Дальше еще спрашивают про магнитный шинопровод. Магнитный планируем заказывать в ближайшее время. Сейчас проходит у нас раз тестирование в нашей лаборатории. А ориентировочно, я думаю, поступит к концу года, либо прям к началу года. Ну, по крайней мере, планируем. Да, да. да. да, да. Так, Я так понимаю, больше, наверное, вопросов нету. Ну, если вопросы есть, вы всегда можете задать их менеджеру э, ответственному, который доведет вопрос до меня, и, собственно, вы получите ответ. Прямой будет по той же цене. Еще вопросы попадаются. Прямой, имейте в виду прямоугольный шинопровод. Я предлагаю, что прямой – это, значит, наверное, прямоугольный шинопровод. Да, прямоугольный шинопровод. Небольшое отличие по цене будет, незначительное. А совместимость с другими производителями. Да, можно сказать так, что наши светильники подходят к другим шинопроводам, и наоборот, другие светильники подходят к нашим шинопроводам. Как долго светильники остаются в ассортименте? А, ну, это тоже не в нашем, ну, скажем так не в наших интересах приводить светильники, там, продавать чуть-чуть и э, выводить их ассортимента. Все-таки оптовая компания и заинтересованы в крупных объемах. Какие-то светильники существуют уже с самого начала заведения данного, данной группы в ассортимент то есть с 2017 года. Там, практически не меняются. А, ну, Какие-то светильники все-таки Переживают какой-то свой там жизненный цикл, и приходится их обновлять, либо выводить из ассортимента. Поступление по шинам, когда ждать? По трапециевидным будет, кажется, через пару-тройку недель, и дальше будет еще там через пару-тройку недель, если точно. Точно не могу сейчас вспомнить, перед собой компьютер нету. А преимущество магнитного, спрашивают. Это не то, что преимущество, это скорее, наверное, особ... просто разница, другие, другие особенности. Если текущий шинопровод, если светильники работают от 220 вольт, то магнитная трековая система, она работает чаще всего от 24, либо от 48 вольт. То есть перед входом в шинопровод нужно установить трансформатор, который, собственно, меняет напряжение с 220 до 48 или до 24 а магнитный, почему вообще такое название у него? То, что там крепление основное происходит за счет магнита, расположенного в адаптере. То есть, если в обычной трековой системе вы должны ну, провернуть его или там, провернуть крепление, чтобы зафиксировать его в пазе как в шинопроводе, то в данных светильников вы просто вставляете его в шинопровод, и он там фиксируется, но, ну, соответственно, его можно двигать, тоже перемещать по всей длине шинопровода магнитного. Так, ну, наверное, больше вопросов нету. Опять же, скажу, что их можно задать менеджеру, и вы получите в любом случае ответ. А, тогда спасибо за внимание. Всего доброго, удачных продаж. Спасибо.